Поположите! Находился! Салом, люди добрые! Мне священник нужен. А есть дочь моя, только выше. У тебя большие неприятности. Боюсь, что у нас. Да вообще-то мир не только из нас состоит. Есть еще вот эта... нечисть. А я один из тех, кто охотится за ними. Платье нормально. Утром месяц вечером деньги. Упрек! Семесть косарей. Охотимся. Убийство пять труп. Эти болваны, и поход раскопали. Ты за мной ходить будешь? Ты еще не такой же Ну привет. По какая-то горбалка творить его хочешь? Не, крестить тебя будто, раздевайся. Во грех не удастся. Да боже, упаси. С первым пулем тебя. Как вы его потащим, Он по тяжелый. Весь, да. Да. Чем бы ты тебя не тешилось да. то ж бы не ела. Золотые слова.